Приветствую друзья на своем канале Деньги из интернета С Сегодня я покажу вам Hype Time No Hype Низкодоходный Платит 13% в день Ну смотря как, по какому тарифному плану зарегистрировать. Вот начальный Сумма инвестирования 10 дней 13% в день Сумма вклада 250 2500 рублей Потом стандартный 160 процентов за 10 дней сумма инвестирования 2501 рубль к 5000 рублей. ну и премиум 190 рублей 190 процентов сумма инвестирования 501 10 тысяч рублей всего инвестировано в сайт 350 тысяч рублей выплачено 82 тысячи резерв 273 ну и еще можно что то заработать здесь. так чтобы зарегистрироваться Сейчас я выйду, кликаем регистрация, логин, email, логин, пароль. Ну, все. Сейчас я войду в сайт. Ссылочку я дам на сайт в описании. Так, сначала вам нужно добавить свой кошелек. Perfect Money или либо Payer, либо Perfect Money. Потом пополняем баланс к любой платежке и выводим средства. Также здесь можно посмотреть отзывы о сайте. Вот, 200 рублей вывел и реально работает, деньги вышли, все хорошо. Так что пока есть время, влаживайте в этот сайт, еще можно заработать здесь. Все, всем спасибо, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.